Всем привет, меня зовут Калашников Андрей, я занимаюсь татуировкой около трех лет. Я еще не нашел себя, не нашел свой стиль, поэтому вы можете обратиться ко мне за татуировкой любого стиля. Мне в разное время нравятся разные вещи, поэтому, возможно, я вам ее сделаю, а возможно, нет. Я хочу быть, блядь, необычным. Меня часто спрашивают, как я начал заниматься татуировкой. Я хочу рассказать это здесь и сейчас, чтобы вы перестали это спрашивать. Когда-то мой друг э, хотел заниматься татуировкой. Я подарил ему альбом для рисования. Он его выбросил, я его подобрал, э, начал рисовать. Недалеко от моего дома была тату-студия. Я спустился вниз, сказал, йоу, ребятки, я хочу делать татухи, это круто, научите меня. Меня там не научили, поэтому я открыл собственную студию и учусь в своей студии сам, развиваясь каждый день. И хочу, чтобы вы помогали развиваться мне, приходили ко мне на сеансы. Мы будем создавать что то крутое вместе. Будет классно, я буду делать вам больно, вам будет приятно, вы будете платить мне деньги, я буду покупать свои шмотки и все довольны. Я хочу, чтобы мы стали очень крутыми в этом городе, задрали свой нос, подняли планочку, которую никто не возьмет. Ждем вас в нашей студии, я вас лично жду у себя на сеансе.